Я попытался объяснить специалистам по кибербезопасности, что gnss спуфинг становится новой угрозой для отрасли и что с этим надо что-то делать, что 96% специалистов по кибербезопасности считают, что gnss спуфинг вообще никак к ним не относится. Если у вас нет инструмента, который может детектировать спуфинг, то и проблемы как бы нету. Спуфинг опасен в первую очередь для тайминга. Мало кто знает, что... GNSS, одно из критических применений GNSS ⁇ это обеспечение точной синхронизации. Синхронизация жизненно важна для банков, для бирж, для сотовых операторов, для цифрового телевидения, для систем управления электропитанием, передачи электроэнергии. И кроме GNSS ничего нет. Поэтому скуфинг, вот он является критически именно там. Мы детектируем иногда до 20% по времени. В Москве все под спутником находится. Вызвано это работой системы автоматической системы антидрона. Если система детектирует в неком секторе присутствие дрона, она в этот сектор генерирует фейковый сигнал. И когда дрон улетает, значит, спутник останавливается. Поэтому в Москве все инциденты короткие, буквально по несколько минут. Но страдают те, у кого реально стоят сервера времени и кто уже понял что что-то идет не так, что это не глюки оборудования, что это некая проблема. У нас этот проект, по сути, начался после того, как к нам обратились коллеги. Они прямо глазами видели, как в торговый день у них уходит таймстэмп, банковские транзакции идут задним числом и в базе данных складывается неправильно. Если даже злоумышленник специально в одном из дата-центров уведет время на несколько микросекунд, у него будет конкурентное преимущество для проведения торгов. Если вы оператор... Smart Power Grid или оператор э, системы передачи электроэнергии, у вас э, на сети стоят устройства, которые измеряют э, фазу, частоту. И эти данные используются для балансировки, для поддержания 50 Герц. Если какой-то э, прибор будет заспуфилен, он просто э, измерение будет с неверным тайм таймстемпом присылать. Вы начнете фазу двигать, может, э, это уже, знаете, не с базой данных проблемы могут случиться, это будут и отключения электроэнергии. Еще пример. Цифровое телевидение. Под спуфингом ложатся целые регионы. И это в России часто тоже часто случается. Во всем мире тема спуфинга она очень долго обсуждается. Куча всяких конференций, докладов, международных организаций, которые спуфингом занимаются. Есть даже регуляции уже в Америке на эту тему. Но там спуфинг никто в глаза не видел. Мы сколько общаемся с инженерами GNSS. Они знают об этом только как от теоретической проблемы. Такой, такого активного использования спуфинга, как в России, как в Сирии, как в Китае больше нигде нет. Поэтому вот есть для нас интересные регионы, где эта тема существует. В дальнейшем посмотрим, антидрон-системы развиваются и GNSS-спуфинг таким становится стандартом для борьбы с дронами поэтому тема будет нарастать вот на текущий момент мы видим что есть сотовые операторы они страдают от деградации качества есть телевизионные операторы ну, кто владеет передатчиками дивиденде есть банковский сектор но есть еще интересные кейсы. Компания занимается разработкой дронов, которые используются в дрон-шоу. Знаете, когда вместо салюта запускают дронов, управляют с земли, и они красивые картинки выставляют. И они столкнулись с тем, что за последний год было 10 инцидентов, когда их специально спуферили, чтобы прервать представление. Так что кейсов много. Сложно назвать отрасль, где навигация сейчас не используется. Она используется везде. Я думаю, будет только все становиться хуже. Потому что стопроцентной защиты по сути нету. Если вас будут атаковать, вы никак не сможете этого избежать. Спутниковая навигация этому проекту уже лет 40, нету никакой аутентификации спутник висит на орбите 20 тысяч километров, мощность маленькая, поэтому GNSS приемники очень восприимчивы к помехам, поэтому спектр будут использовать все плотнее и плотнее с каждым годом, помех будет создаваться все больше и больше, поэтому мы видим для себя эту тему по мониторингу качества навигации, но ну, это хороший растущий новый рынок. Бороться со спутником можно и нужно, но это этим должны заниматься регуляторы, есть надзорные органы, которые отвечают за мониторинг радиоспектра. Но тут проблема в чем, что GNSS приемник, он настолько восприимчив к помехе, помеха может быть очень маленькая, вы ее стандартными классическими приборами, вот как анализатор спектра вы ее даже не увидите, а GNSS приемник уже страдает, уже падает точность, деградирует параметры. Нужно бороться, нужно находить злоумышленников, это незаконная деятельность, это уголовное преступление. И по сути вот все таксисты, которые используют массовые джамеры, с этим тоже надо бороться. И если на это закрывать глаза, проблема будет просто лавинообразно нарастать и потом может оказаться, что вообще навигации как бы так и нету и что с этим дальше делать непонятно.